и всем привет и всем привет с вами таланта сегодня мы играем в симулятор качка я я где-то 17 этих сделал просто перед сниманием я решил что-то типа поделать и я пока что могу только это вот так нести но лучше нести сразу же этих 5 а это не нести потому что это то я могу где-то 5000 заработать на этом а тут только с одной 2000 заработаю лучше вот так сделать и получу где-то 5000 с чем-то и 6 или 7 чтобы ну вот 5000 Потому что... Ну, чтобы я прокачался. Чтобы я уже больше занимался. Смотрите, какой я. Во. В реальной жизни у меня такого нету. У меня даже пресса нету, ничего нету. Только я еще горбачусь. Надо не горбачиться. И такой кофты у меня нету это жалко это жалко и кстати она понравилась просто байк с, с джинсами еще с этой кофтой сочетать сочетать Ладно, так занимаемся еще больше еще еще еще так 181 а было 182 так, теперь быстро я так потащу. А так. Опа, как все равно. Пять тысяч я вот так получу, как будто все равно. Как обычных 5 тогда зарабатывал. А теперь уже 7. Это уже хорошо, хорошо. Только телефон сломался. Так, а я так 2 могу, смогу. ну Да, я смогу только. Только я тогда не смогу понести еще так. А если я просто так вот так понесу, то я... Ой, две штуки. То я получу только четыре. А так? а так я получу семь. Потому что этих пять и этих... Ой, и эту одну. А почему тут написано сода? А тут уже напально суши. Это что, напиток сода? Я не пойму. О, кстати, мы можем сразу же посмотреть, что там. Дальше. Уго, я был только на этой фазе, а на то я даже не был. Мне интересно даже, что там будет дальше. А то там, где замок. Интересно, кто хочет продолжение, чтобы я до туда дошел, ставьте лайк. Потому что да. мне самому нравится эта игра, мне хочется дальше вот, туда идти. Я буду проходить без питомцев, чтобы было честно. Еще непонятно, почему такой качок может только 5 соды понести. 5 стаканчиков соды. им И только одну суши. Это как будто в нашей жизни одна сушена, это как, как сказать, не в размер нас, а в размер... Мизинца, например. Даже меньше. Его просто легко поднять. А тут такое, тоже такое же суши. Только почему-то тяжелее. Так, мы уже получили 213, а я так смогу. 5 не смогу. 4 тоже не смогу. 3 смогу. Не. Две не смогу. А именно так. Просто так. Две из этих. Нет. Я не знаю. Ну давай. Будет 9 тысяч. Так, продолжаем. Вот, 9 тысяч. Нормально, нормально. Так, ой. Зачем я 5 купил? Мне надо. Ой, 2. Мне надо две, а этих соды надо много. Мне же то, что мне помогает сода, что она табаку так лежит, а да лежит, и она так крутит еще, крутится. Так мы уже 18 тысяч заработали. Ну давайте мы просто накопим очень много. А за кадом, катом я все уже. Ну, покачаюсь. Ну, покачаю или как, как сказать. Ну, сидела на этих гантели. Шани, тут в Роблоксе симулятор кузнеца, и симулятор шахтера. Ой. Так. Так, зарабатываем. Я уже не терпится, туда вот так пойти И какую силу я получу Ну все, равно, что там Ой, технические неполадки Технические неполадки Просто упал микрофон Простите, если Вы оглохли От такого звука Идем дальше. Почему опять? Почему? Когда у нас будет уже приложение, чтобы мой брат монтировал, то тогда я все это уберу. Еще голос поменять. Или не поменяю, я не знаю. Но мне пока что не устраивает такой голос. так она еще 4 сушим 5 я думала, она еле или или только это может потянуть кстати сколько это будет давать ну, мне кажется 4 или 3 ну ради интереса я просто так сделаю так ты не очень интересно. Лучше вот этих вот так побольше. Так, нас собирать. Чем с другой. О, чем с этим получать меньше. Так. Все думают, что я почти весь. сноб, ну, да. Кстати, а где рабикш? Я просто не знаю И никто его не использовал а он где? бустер кодос no. думаю почему у меня все падает мусик сколько еще забанят из -за этой музыки так дальше мы уже почти 100 направили хорошо, это хорошо. кого-то 22000 тысячи. Он этот или там еще дальше. И он мне кажется, что он еще дальше. Я вам покажу, что там еще, что там будет, сколько я этих картошки прям смогу отнести, сколько соши я смогу отнести. Ой, почему? Э? Э, отдай моё, свое забирай. Во. А, в питомцев все влаживать? Вот. Хитрые какие. Надо не в питомцев, кстати. Сколько там? А, ну понятно. Так, я остановила и что? А нет, ничего не произошло, это хорошо. Ну, сейчас добью до 100 и буду заканчивать. Или уже само выключится. Пошло у меня максимум 10 минут. Ну, по дороге я буду говорить. И всем пока с вами был Провантер. Сегодня мы играли в симулятор силача. Я заработал 100 тысяч этой энергии. И ва...